Не забывайте читать мой блог в других соцсетях. Там я веду его намного активнее. Ссылки в описании видео. А теперь, приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Помните тот опрос? По превью этого видео вы могли подумать, что я все таки успела на Хэллоуине получить 23 уровень, но... Нет. Все, кто ответил «нет», молодцы, вы были правы. Посмотрите, сколько мне осталось до него. Ну а сегодня разработчики нам добавили новые квесты. И я наконец-то получу свой 23 уровень. Видео создано на память, квесты будут ускорены под музыку. А если вы хотели посмотреть квесты с моими комментариями, то включайте мой канал. У меня такие видео есть, и они не очень популярные. Скорее всего, вы включили это видео, потому что оно не идет сто лет. Такова жизнь на Ютубе. Я и получила 23 уровень и вы и я скорее всего ожидали больше эмоций от меня но я отнеслась к этому как к чему-то слишком ожидаемому к чему я спокойно шла когда я сделала все новые квесты обновления то у меня стало вот столько опыта кому интересно я играю на этом аккаунте с 2015 года и у меня должен был уже быть 24 уровень или около него, но я забрасывала надолго игру. Я это говорила ранее, но может быть вы новенькие моего канала и не знаете об этом. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!